В общем, когда-то я записал видео о том, как работать на макиваре, на макиваре закрепленный на кривое дерево. Вот оно кривое, и мне задавались эти вопросы по поводу, а где же найти столько кривых деревьев? И на самом деле это оказывается несложно. Вот сейчас я нахожусь в Таиланде, на Самуи, и сейчас вот это вот морское дно. Стою я, я на дне моря. Сейчас отлив. И поэтому это твердая площадка. Вот. А на самом деле у меня под ногами кораллы, раковины и все такое прочее. Вот это как отливает, на этом можно позаниматься. И вот эти все деревья, которые вокруг находятся, они растут из морского дна. Поэтому они все кривые, самых разных замысловатых форм, какие только есть вообще на свете. Вот. Поэтому закрепить можно под углами, под самыми разными. Оказывается, это совершенно несложно. Вот. Ну, на самом деле, я просто пока, э, если вы э, целенаправленно хотите кривое дерево найти, возможно, это будет самих, трудно. Я же вам рассказываю о том, что куда бы вы ни попали, как, какое бы дерево ни было, вот, не нашли прямого да, для базовой работы. Работайте на кривом. Это не имеет никакого совершенно значения. Всегда можно найти способ, методику, которую можно работать. Я специально закрепил макивар вот под таким углом, то есть неровно, чтобы работать прямые самые техники, уровень там, головы своей а под углом вверх, для того, чтобы по отрабатывать нисходящие техники под 45 градусов. Потом я, возможно, поверну макевару и поработаю по-другому. Нисходящие техники и так далее. То есть, видите, богатство выбора на самом деле довольно-таки большое. Куда наносятся эти значит, удары? Для каких техник я эм, закрепил ее? Для нисходящих. Это прежде всего техника шуто, это техника хайто, это техника хайшу, это техника какуто, Техника тыцуй. вот различные удары локтями сверху. Вот. Единственный момент, очень трудно стоять на этой вами, площадке крепко а и, и вами, перемещаться. Еще сложнее. Почему? Потому что острые кораллы, а вся земля вами, горбатая, фактически... На скалах и на кораллах надо сам заниматься. Поэтому приходится значит, укореняться в одном конкретном месте, принимая жесткую какую-то позицию, и из нее носить максимально сильный прием. На самом деле это даже неплохо, это опять отработка нюансов там, техники. Что это за нюансы? Бывают такие моменты, когда вы не можете вообще перемещаться. Вы можете только крепко встать в одном конкретном месте. Например, вы на льду. Или, например, вы в скалах, вот как сейчас я там, например, или среди самки кораллов. Или, например, вы в снегу по колено, и вы можете лишь укорениться в одном конкретном каком-то месте и с противником зарубиться в обмен. Так вот, чем богаче у вас будет ударная техника, если вы овладеете не только ударами кулаками, не только э, сейкен, а можете наносить удары восходящие, нисходящие, по любым траекториям, любыми частями руки, у вас любое положение подразумевает, что вы можете из него какой-то удар нанести в любую зону противника То, вот, Например, здесь очень трудно вот под таким углом ударить как-то кулаком То есть таким вот оверхедом каким-то сверху и все И на этом ну, ограничивается все Больше кулаком ударить никак нельзя А вот любыми другими техниками можно нанести массу приемов самых разных да? Тецу и там всякие, все, все что там угодно Птейшо, хайтов, как угодно можно работать если у вас возможность такая есть, вы сразу можете окучить противника по полной программе. То же самое дает преимущество перед теми, кто работает только кулаками. Они не владеют техниками ударов сверху, потому, и поэтому уже они от них очень плохо защищаются. Вот. Предположим, вы показываете противнику, как будто наносите кулаком удар без замаха сверху, и противник как-то реагирует. Вы вот укоренены. Значит, для него максимальные способы самозащиты э, наиболее распространенные, это сбива руками, да, и уклоны, и нырки. Соответственно, противник вам оставляет э, место, чтобы ударить сверху. То есть вы показываете, что вы делаете движения как будто будет носить удар кулаком. Противник либо делает уклон, либо нырок наклоняется, либо делает сбив но он оставляет вам зону шейного треугольника да раскрытую. Это от мочки уха и до плеча. Возможно, у него плечо прижато, конечно, но мочка уха тогда все равно будет открыта. И с какой-то стороны зона будет раскрыта. Если это нырок он делает, он больше вам откроет затылочную часть да, со стороны шейного треугольника. И вы сможете ударить эту нисходящую технику. Поэтому и работаем. Технику от головы, то есть встали, Руки около головы защищают инициативу локтем инициатива локтем от бедра но удар наносите по прямой и сверху в зону ключицы С другой руки в, и в варианте, то есть не меняя стойку можно работать, абсолютно точно так же, с, э, с передней руки соответственно. Очень важные техники, техники тейша. Даже у неподготовленного человека тейша обычно крепкая. По столу он с ладошкой может ударить сильно. с пощечину влупить тоже может. Но тейши работаем обязательно. Тейша работается как удар волейболиста. От головы. Таким образом выносим вперед локоть и делаем хлыст вперед рукой. Удар идет немножко по нисходящей. То есть, не Снизу вверх. А кривучие движения такое. Сверху вниз. Бросок туда. Туда ладошкой. Выглядит так. С опущенных рук точно так же можно работать. Это боевая будет уличная ситуация. Когда у вас руки внизу, вы разворачиваете левое плечо, а поддергиваете правое плечо вверх, а отсюда носите хлопок, как при подаче в волейболе. Очень похоже. Раз, и хлопок сверху. Этот удар наносится, как правило, в область носа и переносится в лицо сверху. Накрываем. Таким образом. Дальше. Хайту на отмыш. Два у вас оппонента. Один справа, слева. Тут надо ударить сюда. На отмыш. Также и шута можно бить на отмыш. Как стояли, -то. рубанули. Также и хайта, и хайша, и хайта, и Хайшу любую технику можно ударить. Сейчас работаем с технику хайша, снизу. Очень хорошие техники, она относится к экзотическим, но очень хорошо работают. Это кумады, например, когда вы бьете тот же самый тейшу, но вперед выдвинуты пальцы. То есть тейшу вы бьете в область подбородка, вот, а пальцы идут в глаза. То есть кончики пальцев участвуют тоже в ударе. В самом конце, если попали, пальцы собираются в кулак. То есть вы лицо должны оторвать. Жесть, да рассказываю. Кошмарные вещи. Дальше херакен. Собранные пальцы бьем костяшками. Куда наносится? Наносится в область виска, подуха, по ключице, над ключицу, под ключицу. Удар очень хорош, если место подготовлено. Оно будет подготовлено, если вы будете работать на упругой макеваре. Для чего нужны все вот эти техники? Их основная, главная, стратегическая задача – это не экзотика какая-то, вот, чтобы разными пальцами там, вытыкивать что-то там, имея их железное и все такое прочее. Нет, это, не ради... это имеет абсолютно прикладной э, смысл, очень конкретный и очень ясный. В чем он сам, заключается? Он заключается в том, что, не сходя с одного места, вы можете выбрать то, чем будете наносить ударную технику. И ее сможете нанести. У вас обязательно получится. Ударную технику получится э, всегда нанести. То есть какое-то место под каким-то углом обязательно ляжет нормально на мишень. Если вы работали только кулаками, у вас выбор техники будет ограничен. Вам надо тогда обязательно перемещаться, иметь площадь, по которой можно маневрировать, чтобы вам удобно было. Если вы лишены маневра, здесь все решает то, насколько у вас богат значит, арсенал различных ударов и траекторий, ударных мест и поверхностей. Потому что разные ударные поверхности позволяют с одного места нанести удары по самым разным траекториям. В том числе и сверху, и абсолютно снизу, и с сбоку, и как угодно. То есть, как бы я не встал, вот я встал, предположим, я знаю, что я могу нанести сразу несколько ударных техник. Будь у меня только кулак, вот все, что я отсюда могу сделать, не меняя стойку, это нанести вот такой удар кулаком. И все, и больше ничего не могу. Потому что никак по-другому у меня уже не получится. Это единственный удар, который я могу сделать. Либо мне нужно перемещение какое-то. Все. А под таким углом, ничего. А вот любыми другими техниками я могу. Я могу нанести и локтем удар сверху. И хай-то могу нанести. И хай могу нанести. И шуто могу нанести, да. Могу нанести и пон на када и пон Как угодно. То есть могу отсюда находиться ударить тэй на Наотмашь ударить. Сюда переместиться. Шуто, шуто. Тейшу, хайдинг. Пам. И кулак добавил. Все, как угодно. Понятно, да? Сюда на наотмашь ударить. Таким образом. То есть, это мне позволяет развить технику. И даже если я потом уже могу переместиться, я вот такой неожиданной самотехникой, когда у меня, предположим, оппонента два и мне нужно быстро взорваться, не меняя положение, чтобы контролировать самки другого, нанести удар в лицо противнику и тут же добавить, если я вижу, что попал. То есть, вот для чего нужны эти экзотические техники Но нанести их можно только тогда, если у вас ударная поверхность хорошо подготовлена Если она подготовлена, проблем не будет И вы уметь должны этими ударными поверхностями работать Как с передней руки, так и с задней Из любого положения, и на отмышь в том числе хирокен на отмышь и Понимаете, взорваться из любого положения, удивить противника, ошеломить, развить атаку и победить. Поэтому обязательно работаем во всех направлениях. Продолжаем тренировки. Удачи!